Дорогие друзья! С вами сервис умного автострахования, Супер ОСАГОРУ. Друзья, как мы и предсказывали в предыдущих видео, техосмотр для частных легковых автомобилей и мотоциклов, отменяют окончательно. Этому очень помогли предстоящие выборы в Госдуму, партия Единая Россия внесла это предложение, а правительственная комиссия по безопасности дорожного движения эту инициативу сразу же поддержала. О России думаешь? О чем же мне думать? Погода а такая ситуация в нашей стране? В рамках масштабного опроса граждан при разработке народной программы партии «Единороссы» получили множество жалоб на обязательное прохождение техосмотра личных автомобилей и мотоциклов. Процедура регламентирована законом 1994 -го года и уже давно превратилась в формальность, а людьми воспринимается как банальный побор. «Единая Россия» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца, и только в случае, если автомобиль либо мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру техосмотра сделать добровольно. Начаники! Мы Джамшутанома не думали, ваш пье, что ты хороший человек такой. Ваш пе не гомнет на а, наше предложение оно распространяется исключительно на физических лицах. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения сегодня поддержала инициативу «Единой России» отменить обязательный техосмотр. На этом настаивают сами водители. В народной программе партии, с которой она идет на выборы, они отмечают, что действующая схема морально устарела, ведь ее принимали почти 30 лет назад. Опять, что предложение не касается коммерческого транспорта, только водителей частников. Турчак добавил, что закон доработает, а партия обеспечит его прохождение уже в новом созыве Госдумы. Чтобы получить ОСАГО, техосмотр больше не нужен. Государственная дума в третьем чтении одобрила изменения в закон о безопасности дорожного движения. Законодатели отмечают, вокруг обязательного техосмотра сложился незаконный бизнес. С ними согласны и в ГИБДД. Некоторые водители покупают техосмотр ради полиса ОСАГО. Ранее ведомство выступало за его полную отмену. Процедуру прохождения техосмотра для личных легковых автомобилей предложено сделать не обязательной, а добровольной. Ответственные автолюбители заинтересованы в эстфоранности своего автомобиля и поэтому должны проходить техосмотр добровольно. Молодец! Забазаровано! отвешает. При этом данная инициатива не коснется автомобилей, участвующих в перевозочной деятельности. В итоге 10% автомобилистов ездили без полиса ОСАГА. Правила техосмотра настолько бредовые, что автомобили после 4 лет эксплуатации не могут его пройти. Перевод на добровольность – это фактически отмена. Ну кто за свой счет поедет проверяться? Мы же знаем нашего водителя. Пока что-то не отвалится, никто никуда не поедет. Ты брешешь. Вот что ты брешешь? Вот денег не даешь, а брешешь. Кроме того, могут сильно пострадать операторы техосмотра, многие разорятся и будут вынуждены закрыть свои пункты техосмотра, а если сократится количество станций, то появятся очереди и пройти техосмотр станет гораздо сложнее. Это плохие новости для пунктов техосмотра. Можно закрываться и считать убытки. А после того, как количество пунктов техосмотра драматически уменьшится, где сотни тысяч таксистов, грузовиков и миллионы автобусов будут проходить техосмотр, решительно непонятно. Также интересно, каким образом власти будут добиваться нулевой смертности на дорогах к 2030 году. В 2011 году талон техосмотра стал обязательным для получения полиса ОСАГО. Полностью освободили от прохождения техосмотра только автомобили младше 4 лет. Вся история законотворчества в России говорит о том, что такие инициативы реализуются. Законопроект в Госдуму нового созыва внесут депутаты «Единой России». Проект документа уже готов, и документ будет оперативно принят. Также будет отменена норма о штрафе 2000 рублей за отсутствие действующего техосмотра, которая должна была вступить в силу с 1 марта 2022 года. Но есть одна оговорка, техосмотры обязаны будут проходить автомобили старше 4 лет при смене собственника. Что это значит? Просто при постановке автомобиля на учет новым владельцам, диагностическая карта техосмотра станет обязательным документом, сейчас нужен только полис ОСАГО, техосмотр сможет пройти, как старый собственник перед продажей машины, так и новый собственник сразу после покупки. В объявлениях по продаже автомобилей появится новый пункт. Есть действующая карта техосмотра, что станет довольно важным преимуществом для покупателя, при выборе автомобиля. В то же время поднялся дикий вой и крик со стороны операторов техосмотра, о том, что им грозят убытки и закрытия. Эти товарищи привыкли продавать диагностические карты автовладельцам и жировать на наши деньги. Сама процедура техосмотра давно превратилась просто в дополнительный оброк для всего автомобильного сообщества, последние восемь лет более 80% диагностических карт просто покупались без фактического осмотра машины, при этом, в случае чего, пункт техосмотра который выписал диагностическую карту никакой ответственности не несет, так как в законе четко написано, что за техническое состояние автомобиля полную ответственность несет исключительно его владелец. Первый удар, по этим бесполезным потребителям наших денег, пунктом техосмотра был нанесен 22 августа 2021 года, с этого дня полис ОСАГО был уже навсегда отвязан от техосмотра, сейчас их окончательно добивают. Останутся только действительно серьезные операторы, с оборудованием для диагностики автобусов и тяжелых грузовиков, для них техосмотр остается обязательным. Но там есть реальные проверки со стороны контролирующих органов и реальная ответственность оператора техосмотра. Напоминаем, что при оформлении полиса ОСАГО, техосмотр отменен для всех категорий транспорта, в том числе для грузовиков и автобусов. Нужен полис ОСАГО? Обращайтесь к нашим специалистам, ссылка на наш сайт в описании видео. Совершенно бесплатно, за 10 минут, мы рассчитаем для вас полис ОСАГО сразу во всех страховых компаниях и вы сможете выбрать лучшее предложение. Мы помогаем оформить ОСАГО и в самых сложных случаях, когда все страховые отказывают, или если у вас автобус, грузовик или такси. Друзья, берегите себя и своих близких, не болейте. С вами был сервис умного автострахования, Супер Благодарим за внимание, ждем вас снова.